Было мне 11 лет, все шло хорошо, из денег я предпочитал красные десятки, а в школу мне давали максимум желтые рубли. Тем не менее копейки все равно за людей мною не воспринимались, но лишь до тех пор, пока я не получил в подарок копилку. Опустив классического Борова первую монету, я сразу же лишился рассудка. Откуда-то взялась патологическая жадность, развился слух, тратить деньги я перестал в принципе, а звон выпавшего из кармана чужого медика я начал слышать за несколько километров. Мне до дрожи в пятках хотелось поскорее наполнить всюноподобный сундучок, почитать сокровища. Я даже начал взвешивать копилку на безмене. Чем немало озадачило родителей, которые не понимали, как можно перевести силу тяжести в деньги. Незадолго до окончательного заполнения фарфоровый сейф переехал ко мне в кровать. Я засыпал и просыпался с ним в обнимку, так как я боялся, что чудовища, вроде бы переставшие жить под моей кроватью уже пару как лет, вернутся и украдут накопленное. Наконец наступил день X, я торжественно расколол ларец, растекся между монетами, облыбазал каждую, посчитал несколько раз, разложил по номиналу и увидел нирвану всеми доступными на тот момент глазами. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как все это поменять на бумажные деньги. Пришлось обратиться к бабушке, которая умелилась молеть ему скряги и согласилась помочь. Следующим вечером она сообщила, что обмен произошел, но попросила эти деньги на пару дней в долг. Я был горд профинансировать главу семьи, это ли не верх могущества? Проценты даже брать не стал. А еще через день бабушка попала в больницу, о чем я узнал из случайно услышанного разговора родителей. Я, как мне кажется, не самый плохой человек и точно был хорошим ребенком. Меня близкие любили, я их любил, заботился о них. Но в тот момент, <смех> не я один, я понимаю, да, <смех> скряги. Когда я услышал о бабушкином несчастье, темная сторона силы сдула все ростки добродетели с поверхности моей души. Интересно, а что будет с моими деньгами, если, ну, если бабушка ну, не вернется? Я возненавидел эту мысль, как только она появилась и загнал ее в самый дальний угол моей головы, но она оттуда сверкала пурпурно-фиолетовым. <дых> На мое счастье, скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает. Я вновь начал ощущать себя достойным сыном своих родителей, пока опять же не подслушал о потенциальных проблемах с памятью после случившегося микроинсульта. <дых> Если в вопросах жизни и смерти свет, разумеется, победил, и, конечно, я не думал о деньгах, кроме первой молнии и сомнений, то вот сейчас дьявол занялся мной всерьез. И он был в мелочах, ну точнее в мелочи. Я живо себе представил, как здоровая и невредимая бабушка возвращается домой. Все счастливы. Она все помнит, кроме своего долга. Воспаленное воображение нарисовало мне именно такую картину частичной потери памяти. Лучше бы она что-нибудь другое забыла. Да, про тройки там или вазу разбитую. Но ведь не вспомнит именно про деньги. Я чувствую. Я всегда это чувствую. Пару дней я провел подробно, изучая амнезию появившейся в Доме медицинской литературе. Полученные знания меня не порадовали, забывают последние несколько дней. Настроение ухудшилось до предела. Ждать не представлялось возможным, и я напросился на визит в больницу. Разумеется, признаваться в посещавших меня страхах в планах не было, но как-то там прояснить на месте ситуацию с бабушкиной памятью мне хотелось. По дороге я провел разведку. «Папа, как ты думаешь, бабушка может совсем про меня забыть?» Голосом, полным трагического сочувствия, поинтересовался я у хорошего врача. «Ха -ха, а что ты натворил?» Без тени сомнения в моей сентиментальности отреагировал хороший отец, знавший, с кем имеет дело. «Я ничего, просто так спросил». Изобразить научный интерес, очевидно, не удалось. «А ты не волнуйся». Я, если что, про тебя напомню. <branching> После этой фразы я замолчал до самой палаты. Ну вот зачем? Ну зачем вы ребенка в больницу притащили, а? Сам вызвался, порадовал папа. Сам? Спасибо, Сашуль. Мне очень приятно. Ты сам приехал ко мне в больницу? А мне вот было не очень приятно. Стыд и самобичевание. Спроси. Спроси ее про дни перед больницей — шептал в ухо внутренний демон, державший в руках коньки, на которые я собирал деньги. «Мать, он очень твоей памятью интересовался», — огрел дубины меня и демона смеющийся отец. Я мгновенно вспыхнул. «Моей памятью?» — удивилась бабушка. «Я ненавидел себя, весь мир, деньги, коньки, копилки и особенно папу». «Ага, слушай, спрашивал по дороге, вероятно, рассчитывает, что ты о чем-нибудь забудешь». Уже слишком тревожный голос у него был, когда спрашивал. Отец упивался моментом, не подозревая, насколько противоположными по сути были его подозрения. «Сашенька, может, у меня и правда с памятью проблемы? Напомни, что я должна забыть? Я не буду ругать, ну просто я не помню за тобой грехов в последнее время». Если бы я знал тогда, что такое сюрреализм, то точно бы охарактеризовал ситуацию этим словом. Ты ничего не должна забыть. Я просто спросил, когда услышал про болезнь, я же все изучаю. Это была правда, я жил внутри большой советской энциклопедии, если вдруг узнавал о чем-то новом. Да ладно тебе, ну, успокойся. Ну, забыл, значит, забыла. Считай, что тебе повезло. На фразе повезло даже демон внутри меня начал смеяться. Я в туалет скажу. Дрожащим голосом, полным обиды и разочарования, я прикрыл свой отход. Деньги — зло. Я тону во вранье. Я больше никогда, никогда — это, далее целый список, заканчивающийся масштабной клятвой, никогда не давать в долг более, чем готов потерять. Вечером папа сдал мне мелочи, как это периодически происходило в месяц, и спросил — «Слышь, когда копилку-то разбиваешь, Кощеюшка?» Мне стало совсем нехорошо. <свят> в списке никогда более ложь находилась на первом месте, а рассказать отцу о судьбе накоплений в нынешних обстоятельствах означало бы катастрофу. Редко, когда осознаешь полную безысходность, Похолодевшими губами я пролепетал. Да, я разбил жену. мне больше мелочи-то не нужна. Спасибо, я пойду стоять». «Разбил он. И сколько насобирал?» «Равнодушие отца так диссонировало с бурей, происходившей внутри меня, что мне казалось, этот контраст осязаем. Ну, немного, не но. 12 рублей. И куда дел?» «Я как раз в тот момент читал «Колодец и маятник» Эдгара По. Вот образованная публика, приятно». В рассказе инквизиция создала комнату, в которой сжимаются стены и загоняет жертву в бездонный колодец. Да никуда не дел, в долг дал. Господи, если он не спросит кому, я обещаю тебе все, что хочешь. Кому? Бога нет. Окей, ладно, я опустил глаза, обмяк, усох и начал сознаваться, да, ну тут и, и вдруг зазвонил телефон, я рванул как раб с плантации, Алло, Саня, это бабушка, папа дома, и кстати, не забудь у меня свои 12 рублей забрать, когда в следующий раз приедешь, да мне не горит. Отчёк можно было прикуривать. Пап, тебя! За время папиного разговора я стремительно почистил зубы, разделся, лег спать и, понимая, что не заснул, стал учиться изображать спящего. Папа так не заглянул, я вошел в роль и вырубился. Через два дня я заехал к бабушке, собрал деньги, положил их в варежку, которую немедленно оставил в трамвае. Я не удивился, я даже не расстроился. В графе уроке стояло оплачено 12 рублей. Рассказ о бабушке, да все же она поняла с самого начала, но великодушие и так. Господи, почему все это осталось в 20 веке? Нам это так нужно здесь. Друзья мои, великодушие такт. так. Нам было очень здорово с вами. Я спущусь, подпишу книги, а девушек приглашаю на сцену. Спасибо.